Всем привет, это наше очередное видео с очередной поездки. Поездка состоялась 17 мая 2015 года. Особой цели не было. Основная цель это испытать колеса, новые колеса. Кто не знает, это колеса Дудье, диаметр 40 дюймов. Зимой мы уже на них покатались, испытали. Вот теперь будем испытывать летом. То есть вот так вот уже дорога более похожая на летнюю. Хотя если присмотреться, видно, что еще лежит лед. На УАЗике установлены блокировки передний и задний мост блокировки Блок Спорт. Но сейчас мы стараемся включать пореже, ну или пользоваться немножко аккуратнее. То есть, во всяком случае, разворачиваться с блокировками уже не будем, потому что все предыдущие поломки, у нас были поломки, то есть сломали полуось, и переднюю, и заднюю, все поломки произошли во время разворота включенными блокировками а вот сейчас сейчас даже колеса мы даже не спускаем то есть вот так вот без блокировок на накачанных колесах только за счет диаметра за счет того что колеса новые то есть процектор цепляется залет вот, можно ехать то есть видно что сейчас блокировки выключены Переобратите на такой момент, видите, левое колесо прокручивается. Блокировки выключены были, а теперь вращается оба колеса. То есть все-таки Сергей не выдержал блокировку, включил в переднем мосту ну и сразу поехал. Поэтому соблазн включить блокировки всегда есть. Для нас по этому маршруту проехал стандартный УАЗ. Ну, может быть, стандартный. Во всяком случае, у него точно не сороковые колеса. Он пробирался по лесу рядом. То есть вот так вот нагло по колее он ехал. Ему вот так прокатились, как в кино. Но здесь я не буду комментировать. Здесь можно просто посмотреть на наши дороги, на наши машины. Первая точка, первая точка, в которой мы остановились. Довольно интересное место, сейчас я более подробно покажу и расскажу, насколько знаю. Такое тихое место в горах, довольно таки труднодоступное. Но тем не менее нашлись энтузиасты, вот построили вот такой приют, здесь есть баня, дом. Погода нас не балует, все время дождик шел в этот день, но зато очень приятный свежий воздух. Сейчас сам домик покажу поближе. Вот такой вот, не совсем простой домик, очень удобный и уютный, а это вид изнутри. такая вот интересная печь кстати эта печь выжила после пожара дом версия номер два то есть предыдущий дом сгорел по какой причине я не знаю сейчас поднимусь покажу как Выглядит второй этаж. Вот так вот. Все довольно-таки аккуратно. И удобно. но Во всяком случае, наверное, удобнее, чем в палатке спать. Да? Вот по таким дождем, как сейчас. Но нам надо ехать дальше. Мы прощаемся с этим местом и едем, у нас есть план разведать дорогу и сейчас поедем разведывать дорогу. В общем, разведки не получилось, Получилось лесопилка сплошная. Перед этим прошел дождь, потом ударил заморозок и повалил лес, вместо этого покажу. Вот такой вот интересный момент. Нашли мы и решили решили уазик искупать. Ну и заодно показать, как это выглядит на таких бубликах. не спускали блокировки не включали да вот такая вот у нас это дорога с плохим покрытием я так вот да то есть это нельзя назвать бездорожьем дядя петя на лесовозе засмеет вас поэтому это дорога с плохим покрытием не очень хорошим покрытием. А тепло? Вообще классно, тепло. Сыро, правда. Ну грязючка мы же не Мы продолжаем свой маршрут. Мы едем по очень интересной, интересному пути, интересной дороге. Дорога идет вдоль речки. Километра два. Ровная, как стрела. Вот видите, самое интересное по ней. Похоже, не ездили лесовозы, то есть она без колеи, абсолютно ровная, ровно. Единственное, что все завалено упавшими деревьями. Если видите, то слева речка. Сейчас ее покажу поближе. Вот такая бурная река. Бурная, она, конечно, только весной, а летом это ручеек, это опять деревья. Сейчас мы эту речку переедем, значит мы Проехали всю эту дорогу ровную. Переедем речку и окажемся на месте выше деревни. Поселок. Этот поселок закрыли в 60-х годах. До этого там жили люди и в основном добывали уголь города Сантауста. Это конечная наша точка и стоянка. Вот такой прекрасный вид открывается. Стоянка благоустроена, Здесь, видимо, во время покоса живут люди. Да, надо пожевать хлебушки. А на этой поляне стоял поселок. Вот даже я нашел фотографию, единственную фотографию для многих людей. Она, наверное, единственная, на всю жизнь была. Ну, а теперь здесь... Вообще ничего нет. Вообще. Ну, на этих товарищей двух любоваться долго не будем. Сейчас еще раз покажу пейзаж, который окружает это место. И тронемся в обратный путь. Серега что-то задумал, пока я любовался артефактами, на стоянке различными. Вот этими рогами, например. Серега оставил привет от компании Гудье На чьих колесах мы катаемся. Ну все, обратный путь. Обратный путь оказался сплошной непрерывной полтора часовой тренировкой в попилке деревьев поэтому УАЗик отпуская скупую мужскую слезу по лобовому стеклу прощается с вами и я всем говорю до свидания